всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто сегодня дорогие друзья в этом видосе хочу вас познакомить действительно с шикарным приложением которое поможет вам просматривать все вообще все сообщения которые будут вам отправлены и удаляться вам отправителем да, для того чтобы вы не смогли посмотреть в телеграме и в WhatsApp. вот это приложение давайте мы его с вами сейчас запустим дадим ему соответствующее разрешение это надо сделать Иначе он не сможет отслеживать приложение. Здесь мы с вами можем отметить, что нужно будет... Какую информацию нужно будет смотреть, чтобы удаляющуюся. WhatsApp здесь есть, пожалуйста. Ну и какие-то другие приложения. Тоже здесь их дофига. Я не знаю, как насчет. Сейчас мы посмотрим, есть ли здесь Viber. Ага, также есть и Viber, смотрите. И есть... Другие мессенджеры, я думаю, что какие вообще они существуют. Он показывает мне все, смотрите, в том числе сообщенницы. Это все можно сделать. Далее даже телефон, следующая электронная почта. Он восстанавливает, другими словами, все сообщения, которые вы хотите, чтобы они сохранялись. Вдруг незначально удалили с электронной почты, но там они будут сохранены. Все отметили и теперь разрешили. Смотрите внутреннюю память. Все. Теперь смотрите, что значит мы с вами делаем. Заходим в Telegram и допустим сынулька мой мне отправляет сообщение. Бац! А потом что-то подумал, подумал думает, а что я ему отправил, дай-ка я удалю. И берет это сообщение -то и удаляет. Причем удаляет также и у меня. Все, удалил. Мы с вами заходим в Telegram и смотрим. Он-то удалил, а здесь оно, смотрите, есть. Оно показано. Далее Выходим отсюда и идем с вами в WhatsApp. Берем в WhatsApp и отправляем опять мне что-то. Опс. Он отправил, а потом подумал-подумал и решил удалить. Берет и удаляет также у всех. Хлоп. Здесь показано, что что-то было сделано. Мы заходим в WhatsApp и смотрим. Пожалуйста. Все сохранено. Ничто не удалилось. Также мы с вами идем и в Viber. Да, где у меня тут Viber? Найти надо сейчас. Вот он Viber. Мы, значит, ищем папу, папу ищем, папа, папа, нашли папу, и отправляем мне сообщение какой-нибудь, хопс-хопс-хопс-хопс, бац, отправил, далее также решил, а нет, я удалю, я удалю, удалить у меня, удалить везде, хлоп, удалил, идем в Viber и смотрим, бац, пожалуйста, сообщение здесь. То же самое, смотрите, пока у нас здесь ничего нет, но кто-то нам, если отправит уже сообщение после того, как мы с вами установили приложение, и потом я его сам вдруг случайно удалю, то оно здесь будет просмотрено. Также тоже с телефонной книгой. Сейчас кто будет звонить мне и так далее, тому подобное. Здесь будет все. С электронной почтой то же самое. Если я захожу в свою электронную почту, пожалуйста, вот и у меня новые какие-то здесь появятся э, письма, и я их потом вдруг удалю, то здесь, в этом приложении, они у меня будут сохранены. Поэтому вот такое классное приложение. Я не знаю, что у кого, может быть, есть какая-то переписка с кем-то, да, и ему надо сохранять тот, э, ту переписку, которую удаляет человек, то это приложение для вас. Вот так вот.